Какие-то спрашивают, как делихи? Ну, нормально. Нормально, да. Какие да. ходят тут у нас? Их больше не стало? Да нет. Плавают. Раз, вылезли? два, нет? три, Не хотят. четыре, вылезли? пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять. девять. Так, что там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Оранжево а сколько было? Раз. 2, 2, 3. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, раз два три 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Там птица полетела, смотри, как настоящая. Это, это не птица, это. А что это, бабочка? Мы. Ой, ой. -ой. Ой, ты ее заманил? Нет? Поймай. А, прячется, смотри, в деревья. Нет, вылетела. Смотри, она летит на наши костюмы. Ой-ой! Ой! ой, ой. А, а, вообще какая страшная! А давай ее еще погоняем? Давай! Да нет, она сама летит. Я хотела за ней погоняться. Сколько у нас там с той стороны? Ты проверяешь? Раз, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать всего. Значит, тут шестнадцать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Субастик-два. Только в кино. <сíки> <сíки> <сíки> <сíки> Раз, два, <три>. <сíки> Никита <сíки> пишет, а будет стрим Капхет? Капхет. Че? 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Как оно двигается, смотри, за тобой идет, Раз. ой ты чё сидишь О, сидит ежик уселся все собрались они будут тебе твои блоки считать а что он имеет в виду под капхет не знаю, наверное, такая игрушка есть. что такое не слышали. Mm -hmm. Тоже, да, не, не слышим мы такой. Озминогов-то в воде. Спрутов. Хочешь, а -а -а. посмотрим. А -а -а. Ой, нет, как не очень. Можно ры рыбку плавить. Ну, давай. Ты за? Да. Так, Может, где суша? моя удочка? Удочка где-то тут была. Здесь. Где моя удочка? Где же она? Здесь. Никита пишет, что эта игра просто шедевр. Можно так. посмотреть будет, да, что это такое. Так, пока что... что, что Пока что другое. пока что зайду я. Не надо. Пока что мне не надо вот это лопнувшие шарики. Так. Где она? А, вот. М -м -м, мне надо палки. Три. Если я правильно помню, нам надо. Три где у меня три палки. Три палки. Что нету что ли? Кость возьми. Кость подойди. Да, палочку нашли. И нить. Две штуки. Да. Леску. А теперь нам надо. Уже ночь что ли? Тебе надо Уже ночь. Пожалуйста. Нам точно ночь. Её Был же только день, настоящая уже. У меня есть. Что, топил? Нет. Что? А, это не снег, это предупреждение, что может осыпаться и сломать. А что? Да что, Стив? Они вон бедные, там не могут. я не упал. Все выпрыгивают. Да посмотри. никто. Кажется, кого-то мы туда оставили. Было уже другое количество. Кто-то да не было. Тут не было никого. Еще было-то? Нет, нет, нет, нет, Где показать? Нежики тут, наши питомцы. Да, да что туда везде таскают? Потому что уже жебастик Смотри. 2. Ёжик, Зубастик 2. А где Че, потеряли? А об, об, обы, обычный Зубастик. Да его и не было вначале. Он, наверное, и... уже Он Вовсе... уже, блин, я его потерял. Он, это, того. Все, Да, надо его спаунить. Не надо, нам этих хватает. Ну ладно, пусть эти будут. Так, Да нет, мама. Что нам можно скрафтить, если они не жду. кто покормил, а то эти того будут. Он пришел, смотрит. О, еды хочется. Конечно. И они хотят еды. Давай. Пожрать давай, говорит. Кушать, кушать. О! Кого еще хотите? Так. Держи. А-а-а! ты еще не был не подрос. Блин. Это что это у тебя такое? Звездочки? Морковки? Что это такое? Трава? О-о-о! А -а -а! Вырос наконец-то большой. А ты же сказала, они не будут расти. А если их по. Я не знаю, что такое может быть. Надо еще брать. У нас еще есть. Он уже маленький, там где-то шастал. Ежик, а. А уже его превратил в засово. Не, еще был один. Нет, один был Так, ежик, там еще кто? Ежик там. Там ежик два. У нас все под номером два. Собастик. Да нету его. Это кто? Кто это? Кто он. Кто Ежик а 2. Где это кто вот сидит? Ежик. Да нет, там сидел. Субастик 2. А это вот... Так будет Субастик. Говоришь... А -а -а -а! Он ночью прям на кровати сидит на нашей. Ничего себе. Селся. Сидит. У нас Субастик будет обыкновенный. Так, где моя леска? Да. Ну, пока что я... Ну давай сейчас. Нет, сейчас я им имя сделаю пока что. Так, у меня где-то была, была, была. Нет, не то. Бутерброд? Нет. Нет. О! Бирка. То, что надо. Теперь нам надо переименовать. зубастик при тем как делать я нет не то пока что беру так где же еще ты тут ежек ты безымянный пока что ежек два и и зубастик два Временности смотрим, проверка. Ну давай пошли уже. Так, да пошли пока что? Ну что рыбалка может быть? я же удочку не скрафтил. Я не знаю, что-то отвлекаюсь на этих питомцев. Давай уже. Так, удочка делается. Вот так. Да. Я не ошибаюсь. Теперь нам надо... Ну, пойдем рыбачить. Теперь нам надо лодку. Лодку я уже могу найти. Здесь. М -м -м, давай лодку. И, и надо... Давай, сейчас. У, что я взял -то? Вот это. Так, пошли, поехали. Красота. Красота. Давай под небо посмотрим. Повыше чуть-чуть. О, все. Так. Они опять к нам. идут. А Там что, молния, что ли? Нет, это был... Нет, это... <свык> <свык> ну, О-о-о! О-о-о! Мы на лодке. А, -а, -а! Мы куда плывем-то? Мы не плывем, мы стоим. Давай, плыви уже. Или рыбать. Так. Как-то щитом, как-то -как не очень. Щит надо убрать все-таки. Так. Удочка, вот. Вот. Теперь рыбачим. Давай. Нет. О! Что поймалось? Не знаю. Что? О! О! Сырой лосось. Но он еще там вареный ловится? Ну, это место он еще не пожарил. Да, рассвет. Ничего себе! Быстро-быстро. Сейчас подождать. А на рассвете что тут ловится? А тут всегда ловится. Понятно. Идем. Ну-ка. Можно еще другой поймать. И что там поймается? Не знаю. Нашего, например, Подождем, ждем. Там как будто всплески, да? Огней, смотри, поднимается. Что это? там? Рыба. О, так, что-то у нас... Не поймали что А-а-а, Нет, сорвалась? А мы... Не сорвалось, мы с ним, наверное, слишком рано. А -а -а. Давай дальше. Давай. Кого ловить будет? Не знаю, кого поймается. Рыбы плавают где эти? Как вода все играет кубиками. А вот эти вообще рыбы плавают от них. Ну и где? О-о-о-о! Там пузырьки! Это что такое? Это рыба? Тащи! Тащи давай! Сорвалась! Эх ты! Нам крючок, по-моему, откусила, Нет? Нет. Слушай, как шла прям как танкер там прям? Опять идет, смотри. Что было? Не знаю. Блин, это что ж такое? Опять. Ну-ка. Опять, опять, опять, давай, давай, давай. Но да вторую лосось! А, -а, -а все-таки поймали. А что от не лососи тут что ли? Нет, мне надо немного другое сделать. Мне надо лодку взять, так. Лодку убрать, так. Что? А что прям с разбега будем что ли без лодки? Лодку убрать пока что. А, -а, -а отсюда рыба. О, а, ну а что, действительно? Не знаю, зачем ты лодку взял, у нас же тут. что уже там есть? лучше видно. Надо далеко забросить. Что у нас? Сырая треска. Что за треска? Треска! Рыба такая. Треска. Никита пишет, жалко, что у меня не будет стримов. Переживает, что у него стримов не будет. Ну что там, давай уже вытаскиваем. А, а, а нельзя рано, по а потом а да, не пойму. А я его уже прям выдерну. Да, и на крючке ничего нет. А, он идет, идет, идет! Вот так. Ух ты! Вытащили ведь. <ozatkullowa> Зачарованный лук. Да ты что? что? Он еще и водится в воде? Нет, просто мне что-то над ней лежал, я зацепил и а -а -а. поднял. Понятно. Ничего себе! Хотя плавал как рыба. А ну не говори, себе. плавал как рыба. А смотри там он как будто глубина что ли больше вот в том месте Ой, Ой-ой-ой, да что ж такое рыба нас закрутила? Skeletons... Oh, oh. еще один лосось лосось лимба пишет привет привет лимба далеко все а там что глубина больше что ли там как-то отличается цвет да там просто глубина больше а там это мы еще не прокрутилось но Ждем. Mm -hmm. Ага, вон-то пузырьки, сейчас, по-моему, что-то приплывет. Ну-ка, ну-ка, может, там еще что-нибудь подкинуть там? Что-нибудь кинуть туда? Да посмотри, сколько рыбы-то! Да посмотри, она просто там кишмя, кишит. Что это Сырой было? Лосось. лосось. Да мы сейчас лососим, объедимся. Давай хоть пожарим еду. Ну давай. А то прям я не знаю. Ловим, ловим, а есть не едим. Надо нам. Ускоритель вместо этого. Ускоритель да. поставим. Где у меня а где-то тут, где-то тут. Что ищешь? Ускоритель. Ускоритель. А ускоритель. А чего он ускоряет? Он Obviously. дает. Жене? Так он а он дает летать. Ну, ясно. Так вроде как жарить, что ли, собрался на своем ускорителе? Нет. А как готовить будешь? В печке. Надо, уголь печку скрафтить для печки нам понадобится так 8 камня ойшку немного 8. 8. 8 камня ну ну и не для печки что чтобы жарить нам конечно же по понадобится уголь Наверное, надо скрафтить эту так, печь. Давай, печь. Печь нам нужна. А то, если будем ловить, куда Выкладываем, мы Выкладываем. Получаем. Ну и ставим. <гас> это, Нет, что это печь это... такая? Да, чего махина? У него как будто лицо. Или что это такое? Теперь залазим в печь. Что, целиком что ли? Нет. Мы оба! Мы туда не лезем. Нет, мне туда завадим, то есть что ложим туда, все, что а, надо. Вас будем туда. Так, так давай, Ласосия. Да, давай. Теперь надо мне подождать. Первые, мне это все четыре, что ли? А, тогда нам обоим хватит. Теперь просто надо уйти и подождать. А рядом стоять нельзя? Да, можно, но просто надо заняться каким, каким то там делом, пока а, она ну делается. Да. А, а то она долго будет. Так. Что будем делать? Так. Ну что, строить замок и замок как крепость. Крепость. Может, этих ежиков зажарить? Ты чё? ты чё? Сегодня у меня какое-то такое настроение зажарить ежиков с зубасиками. Так не то я поставил. Какой грустный. Я пошутила. Не бойся. Мы тебе да жарить я... не будем. Ты а ты есть хочешь. Дай уже ему поесть. -то. Наверно. Ты что, по голове дал, что ли? Да это сердечки, то есть поел он. А, спасибо, сказал. Понятно. Да. Он сейчас, значит, не голодный, если не сразу естся. Да. Не рик, этим кормишь, что ли? Нет, я ставлю блоки. Так, куда идешь на берег? Пока там, думаю, еще не дожарилось. Нет, я имею в виду блоки. Куда ведешь так, к берегу? Ну, вообще-то нет, я просто... Тут надо такой круг сделать. Такой. Здесь. Что? Голодная? Голодный. К голодная? Или это она? Ты! А я? У -у -у. Я такая голодная. Дайте мне рыбки. Быстрее! Лосося жареного. Там жареный будет или вареный? Жареный. Да, пожалуйста. Жду, не дождусь. Раз, два, три, четыре, пять. Так, теперь... Ставим... Давай пока что проверим, что там идет? Да там уже угольки! Нет, уже... Да. уже. Нет, не сгорело, что, не это, должно что, у сгореть. У вообще не дымится. Он, по-моему, не готовится уже. Чего-то ничего нету -то. Все. Всё! Шареный лосось! Ну давай. <п traszyma> Можно еще обычные рыбки, пожалуйста. Пока на ты уже съел лосося, Ну, держи. Và... И все. Мне? Мне что? Ту зеленую что ли? Ну, Цветы. Держи. Ну, Неплохо. Еще? <rusty> Blind давай будем <спож stiffnesskeley> Стив. Так, а тебе туда? А тарелок нет у тебя. Так будем с воздуха примесить. Ну ты же поймал уже, по-моему. Я, а это твоя что ли? Нет, вот это сейчас моя. Нет, я еще пока нет. Не съела. Вот это мне там Там кто сидит? Давай выпустим. он прыгает. А кто это? Это кролик, который мы сейчас выпустили, он сейчас убежит. Вот зараза. Как бегает. Держи его. Ну. Стой. Че, стой-то? Да я побегу-то уже. Не держи меня, не держи. Так, надо куча кое что сделаю. Дочь, что? Сходи, тоже а дождь... некопряче. На... на удочку? На какую на удочку? Мы его прицепили. Я его, я его с высоты скинул. <свят> кролик. <свят> это мясо и шкур его... <свят> Ты что его зажарил? Я нет, я, я его крякнул. Чем? Случайно! Просто поднял его, он упал и он крякнулся. Ты кто знал, что он такой ранимый? Ранимый блин. Лучше тогда уж бежал бы. Что есть его будем, что ли? Жарить давай тогда. Кролику. Ну давай, жарить. Все равно же? Да. Кролику Там уже съедено. Нет. Там уже есть. одни остались кости от рыбки. Слушай, а может лук зачарованный зажарить, который поймали? То да вообще, что а, ли? А что, давай засунем, что будет? Засунется Съел. туда, в печь? Нет, не, не, не засунется, нам надо другое. Не, я хочу туда его зажарить, давай лук не, зажарим. не, не получится, а он просто это не, не Хватит жевать свою рыбу, или ты кролика уже суровую грызешь. Ну-ка, что, ничего? Нет? Нет, он не будет. Понятно. Так, кролика. Нормально? Да, иди, иди, стрелочки, стрелочка, значит пошло. М -м, пошел процесс. Шкуру? Что из нее делать? м м зачем шкура там? <гас> Все уже, кстати, быстро готовится. Готово! Достижение! А это новые рецепты? Загляни в справочник. Справочник. Вот справочник. Так. Тушеный кролик! Давай на рецепт. Так, правый клик. Угу. Правый клик Нам крыш, надо. Мышец. Так, здание. Это чё? Тушеный кролик. А еще что тут есть? Так, грибы, помню, можно ну, сделать. У нас нет грибов. Где их взять? А, я... а может пойти пособирать? Ой, это. Это, это фальшивка. Ты возьмешь, знаешь, знаешь чтобы учиться? что учиться? Ты же сама видишь. Сейчас сейчас, сейчас, сейчас не это. И он видишь? Или мух, мухомор гриб или обычный гриб? А нет, это не то. Это это это сушеные эти видишь Это мухомор. тушеные грибы. Блин, мухомор, блин. А что, на да, чтобы него... отравиться, блин. А -а -а. Я думала, ты не знаешь. Так. Пока мы можем то приготовить, пока что. Нам нужна там, если я не ошибаюсь, морковь. Две штуки, потому что мы будем две порции делать. какая там сосиска? Под номером два. Две штуки. Вот, сосисок. Вот. Вот, вот, А, это поводок. Поводок. <сих> <сих> <сих> Может, так, нам надо там марк. Ты забыл, что нам надо. Нам надо грибы. В первую очередь грибы. А, а! У нас уже есть. Так полно уже всего. Мы нет, нет, нет, нет, нет, нет, Давай сделаем сэндвич из кролика. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, туда кролика добавим? нет, нет, нет, а нет, может, зайдем нет, нет, нет. А, тут это ты берешь наоборот. А, нет, это не хочу. Давай зажарим его. Может... Корочкой. Печеньки? Да, нет, печеньки не хочу. Тогда, может... Что тебе? Игла Это все за трянь. Эй, сейчас попробую скушать. Не кушается. Подожди, а может его зажарить? Иглобрюх. брюх. Глобрюх, ты опять сука? прилетел мышка, блин. Где, где, где, где, а, Давай мышь, О, давай мышь поймай. А, это не, не жаль, ей может сырую есть. Так ясно, и брюх. Что-то меня... это Нет, что-то... Что-то загружилось. Что-то немного... По-моему, не то съел, по Я что-то, по-моему, отравился. Я немного <сOR> отравился. <сOR> Ты, <всё>? Ты больше не ешь такую дрянь-то? Да, все-таки не надо. Да. Смотришь? Что? Хочешь найти? Так, побольше. Зелье отравление. Что-то тебя потянуло. Mm, не знаю, что-то я скушаю, пожалуй. А, забыл, Ай, что-то меня сейчас надо мыть. Что это такое? Ты хочешь кинуть? Но нет, ничего-то немного. А, -а, -а, -а, а, Фу, Стив, это же. А -а -а. Что Я это правильно меня... поняла? Нет. Я правильно поняла, что это было? Нет, что-то не поняла, по-моему. Сейчас там, сейчас лопить надо. Ой! Ой, я еще что-то еще выпил. Ты что-то пьешь-то все? Тебе дурно-то не будет? Нет. Это на другое сейчас выпить надо, мне наоборот надо. Что-то я что-то напился, не то на напился, короче. Надо мне где препарат-то препарат куда дели? Зараз. Препарат, блин. Где же он? Что, лекарство, что ли, какое-то? Да, лекарство одно есть. Так, не то не то. что ли? Вот, на и, что? И <салют> что это было? Хорошо. Вылезла? Да-да-да. Может, тебе, тебе... тебе что че... нибудь надо покушать? Стоит. Выбирай! Нет. Уже знаешь, тортик? Я думаю... Нет, не хочу. Я, знаешь, я бы побегала по лесу. Ночному. Лесу? Да. Побежали. Я бы поел ты тыквенный тортик. Нет, тыквенный пирог. Тыквенный пирог? Да. да. Пирог. Торттик. торттик ну? Как тыквенный пирог? Вкусно. Ясно. Сыр тут еще есть. А, а, а, а можем яичница ну, давай, можно. Яйцо надо нам. Яйцо, яйцо. Так, яйца нам надо. И у меня с яйца. по лесу? По лесу? Прямо, где, -то, где, -то, где у меня яйца? Были же. Да нет, уже все. Съел ты их всех. Запасть-то были и теперь выходит. Так, чего жди надо жарить? Пожарим, пожарим, пожарить. А так, так, так, так, так. Что мы можем пожарить? Есть. Пять. Ожидание. Да тут быстро. Нет, тут до кушей тогда будет четыре, а сейчас шестнадцать. -а -а. Точно выйдет во все. И опять и -э наступает утро. Я хочу кого-нибудь спаунить. Не по, не просто, кое кого-нибудь Ну Давай. И может специи немного. Аптечки а не надо, так аптечки не надо. Крюк, не то, Это что такое, не то, не то, не то. О. Что ты с этим делать? На Одну вещь. А Это маска у тебя там чего? За маска такая. Ничего. Ничего. Рюкзачки. Ой, обратно прилетела, что ли? Это бумеранг, что ли? Да. Ой. А что ты им балуешься? Ты Ха -ха. Сейчас, вот что вот, по ушам как врежешь? Да, никому не врежу я. О, вот это сейчас нужно мне пока что. Это, это мини врастак, который можно сделать. На нем все хочешь. Ну, что ты хочешь? Сейчас смотри фокус. Чего себе! Фокус и фокус. Сразу будет? Нет. Ты что делаешь? Я не понимаю. Это стрелялочка. И где стреляет? Не вижу. Ты сам-то видишь? А, ты вон куда стрел. Ты подожди, ты что ли? Ляже ножами? Да, это и ножи. лопатками. Это ножи. Это, ножи. Дорогая. это что такое? Какие-то... Подожди, не мотай сильно, не могу понять. Стойка. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Это что вообще? Слушай, на каких-то мух похоже, дохлых. Смотри, чуть-чуть сейчас еда. Не было? Есть? Нету. Не было? Есть! Понял. Быстрые. Ты что, я не могу... Быстрые, брызги, брызги, брызги, брызги, брызги, брызги, брызги, брызги, брызги, брызги, брызги, брызги, брызги, брызги, брызги, брызги, брызги, брызги, когда брызги, брызги, брызги, не уже Она должна убраться, она, она, она не будет Она Просто не перезапустить надо. мы что что хотели-то? Мы хотели Что ли? бассейн. Вода налилась, посмотри, посмотри, вода налилась. вот назад чуть-чуть. Дожди. Ну выше поднимись, там бассейн какой-то был. Или вода дождевая налилась. Поднимись, посмотри, вот здесь. Тут, вон. А что? это вообще там не знаю, что такое. Это бассейн. Нет, нет. Это просто я сам сделал. Ага. Почему-то не наполняется водой, вон яма. Да, потому что тут такой тематики нет. А -а -а. В Майнкрафте это еще не сделали. Нет. Тебе сделали это в Что ли? Нет. Такой снег? Да, делали вверху, чтобы получать снег. Круто! На определенной высоте путь отстел. А, То есть а есть еще выше? А есть еще выше? По -по Поставить бок? Нет, вообще вверх туда уйди. Выше, выше, выше! Поднимайся Сейчас кое-что кое сделаю. -о -о, что, площадка будет? -ты дерево, что ли, отпилим? А, отталкиваться хочешь? Что ты хочешь? А что, так просто не подняться? Оттолкнуться, если что? Нет, я хочу там все время рюкзак снять, он мешает, наоборот, мне Раньше помогал, сейчас мешает. А зачем тебе такое ствол? Чтобы туда подниматься. А что, просто разлететь никак? Да, разлететь, мне надо висеть, а то хочется убедить. Курицы внизу ходит что ли? Я не пойму. Что-то у нас там развилось всего. Многовато уже были? Это наши или это чужие? Наши. Не, не наши, а чужие. Не наши, наши. Или наши, или чужие. Ну, хватит уже. Уже мы скоро до луны. На твоих богах. Снега же еще не пошел. А, ты снега хочешь? У тебя такая задумка? Что-то как-то маленький, какой-то сверху острый. Вообще. А еще выше, а еще красота, стоящие снежинки, нифига себе, они прям даже формы разные, посмотри, снежинки это разные формы, ты посмотри, сейчас крестики, то какие дают, все, прям на попу упал! Вы чего резко появляетесь-то? Напугался, да? Ой, а, собственных питомцев, да? О, а там курица, что ли, внизу? Нет. А зачем ты меняешь? там камень был. А что сразу не поставил камень? Не подумал. Тут лестница была, потому что хочу сделать. Вот и всё. Где -то сидят -то. Ничего. Так. Лестница моя, где? Где, где? Караганди. <свят> Давай, куда еще? Опять лестницу, что ли? А лестница-то тебе зачем? Ты и так нормально взлетаешь. Будешь строить на небо лестницу? Эх, у тебя как в этой сказке, да, про волшебные бобы, да, росток. Так у тебя лестница бесконечная. Ой, свалился. Ничего, скользко, да? А теперь внизу он ждут друзья втроем. Поймают сейчас и подкинут еще туда вверх. Что, ты врезал, что ли? Нет. Еще хочет. Так ты что, дури? Давайте сейчас буду тот блок ставить. Ага. Кыш. Не хочет. Ему нравится рядом стоять. За нос у тебя там глубоко на, на этом за со... он болезнь забрался, а они могут болезнь собираться? Да ты что? Где? Покажи! Где? Где? Посмотреть, дай, ну, дай посмотреть. Ну покажи что ли? Ну, что ты самого верха. Ничего себе бесконечная колонна. Снег, пожалуйста. Э, смотришь? А чё это? О, а, -а, а, Если Он дождь Он пополнил... уже здесь. Да ты посмотри, а чего не. А если свалится, разобьется ведь. Вот какой я а... бесстрашный. <сосы> <сосы> Их стоит, смотрит. Ты посмотри. один забрался, больше никто не залез. Потому а что они боялись. И этот здесь. Уж мама, куда они взяли. Это не один, это несколько в одном. Где? Да, что ли? Да нет, это один. А, нет! Какие-то у них стали Уши Просто четыре да, да, да, да, да, просто да, да, да, да, да, да, да, да, да, высоте можно площадку сделать ну что то уже такой высота короче площадку можно сделать реально а может им заграждение надо а то еще свалиться или им ничего не сделается Ой, точно же сделается сделается нам из ну, поставить. не заграждение постепенно носится как я не знаю какая не боятся а ч ⁇ у него там какое-то черненькое под ним это тень а -а -а. забыла у -у -у -у. и солнце уйдет тоже будет тень а что, в темноте тут будут сидеть как? Да я не, не знаю когда и тут этот заборчик поставить Может, чтобы им не упал факел какой-нибудь ну точно же факел что, забор не поставить. Тут ну их оставим. Пойду. И печь принесем и зажарим, если надо, да? <свы> Выгуливать. Шутье, шичо, не буду, я их есть. Ты же не, не совсем уже. <свы> ну да, я не совсем уже. Хотя все, все, может быть. Какая высота, даже страшно, прям не могу. Смотреть, не показывай, я боюсь страшная высота. Ты что, им лестницу убрал, что ли? Это а, что там блеснуло? Не знаю. Показалось. Молнии все зажаренные будут И печка не понадобится. Да, конечно, ничего, ничего не будет. Ну, делать. Делай делалось. забор тут до конца. Да, Делаю я забор. Может, не сюда тоже? Кровать поставлю. И желтую. Да. Эти еще надо ее. Находи, тут новую, поставь и все, пусть там остается. Да я в креативке. А -а -а. Так, надо ее что найти проблема, тут. -то? что Нет. Они сейчас на нее залезут, мне не дадут. Даже на ней посидеть, и то, что полежать. Так. Две. Моя и твоя. Ну, да. Моя будет красная люблю. Да тебе-то тут, что тут делать-то? Мы тут э, одни будем с, с питомцем. О, смотри, на краю стоит! О, он в воздухе висит! На фоне луны! ё мое А, я, кое-что забыл учесть. А вот он летает, я не пойму. он в воздухе висит? Там волшебный, что ли? Или он Нет. хочет оттуда спрыгнуть, я не пойму. Что он летает-то? Не... Нету, что ли, спрыгнул? Где он? Он спрыгнул! Да Я понял, что он спрыгнул. Он спрыгнул? Да. Сдох? Нет. Хорошо, что нет. А как ты догадался, что он не сдох? Мы же не... Он же там стоит. Ничего себе! Значит, им заграждение не надо что-то на надо, вообще-то -что он это Про -про просто его столкнул с ограды туда на площадку, а так им разогнать не-то надо. Может, им тут костюм развести? Ну, -ну, -ну, -ну, -ну, -ну, ну, они же могут. Ну конечно. Да, <No. Smith> я такая, да. Вот такая высота уже, блин. А -а -а. Сейчас жуть. Давай вот снизу посмотри на эту высоту снизу. А, если ты вообще эту платформу. не Да не увидишь. так, а сбоку, чтобы было видно Луну. <гас> Смотрят на нас. Ага. Смотрят. Давай снизу посмотрим на эту всю махинищу. Сбоку вот так, давай, давай. Вот так, вверх только, вверх. Ну, покажи вверх. А еще так как-то сбоку, давай сбоку, чтобы видно было всю эту... Громадину? Ну давай. Чё давай? Покажи сбоку все это сооружение, чтобы на небо смотреть, а -а -а, чтобы масштаб был виден. Красоте еще. А еще ниже, если сбоку так же вот Еще ниже, еще, еще. А, -а, -а еще, еще. Ничего себе. Да, -а -а -а, я уже боюсь все. Что? Какой? Хватит, больше не могу на это. Выса высоты смотреть. испугалась. Да. Ну, приходится А л ты что, по деревьям стал бегать? Нет. А -а -а -а -а. Че? Луна вою <свят> <Я с тобою. свят> на луну. Да. Прозрачные блоки. Ты решил опять менять. что все варианты у тебя. До бесконечности, да? Нет. Опять опять ты. Лезет. А, он хочет блок тебе принести, помочь. Не, а не один. И два. залезла Ничего себе, по лестнице такой лазит. Даже я не поднимусь. А они лезут прям секундой наверху. Чё, в да на эти курицы лазит? они спать. Должны... А там такое горит? Пойдём, что а, там твои костюмы понятно. Ну, пусть пока что тут. Ты прям лезет везде. Не успеешь поставить, он уже тут как тут. Ты не один вдвоем лезут. Так, надо сейчас пока что-то сделать. Шастый туда, сюда, туда, туда. Там что-то упало. Это он упал и того. Серьезно? Да. Так он, значит, все-таки у... Нет, вон он сидит. Нет, тот упал. А, -а, -а я не, не пойму, вроде они все живы. Тот так и стал там стоять. Нет. Он не дает себе ставить. Все, занял место. Ну ладно, построю в другом месте. Он сейчас туда придет. Согласен, бесполезно строить за тобой. Так. Не убежишь, догоню! Если бы ты сделал стеклянную платформу, я вообще туда не стал ставать. Это же все видно. Это же вообще страх какой. Блин. Так, что-то вообще темно. Стив, что-то я уже боюсь. Ой, тут хоть светлее. Опять он здесь. Да что ж такое-то? И куда его деть теперь? Скинуть он того. Оставить он не дает. Пока что пока тут посидит. пусть. Так, так. стеклянный, конечно, красивее. Когда забираешь, все видно. Uh -huh. Да и вообще красиво, смотри. Как-то страшновато, стало. Почему? Не знаю, темно. Тебе, тебе что, на везде факела, что ли? Ох ты, круто! А это что такое? Факел. Где? Вот. Где вот? А, ты просто его... Надо их тут и здесь расставить. Здорово. Они так держатся, да? Могут. Могут? Я думаю, только когда ставишь. На поверхность ровно. Факелы у тебя, да? Много факелов. О, опять они, нужно найти. Как они не падают? Сейчас, иди, ходи. что за я не выбросил. О, что ты выбросил. Вот, вот. Че, дураки, что-то спрыгивать Да, что им нравится, пусть прыгают. Че, тебе жалко. Понравилось им прыгать с деревьев. Что мы усилили, да. усили, надо, чтобы мне не мешали. Да, закрой, да? Да попробуй. Рыбу с туда едим. Чаю попьем. Закроем пока что. Ну, пока мы поймем, ну, мы э, э, с вами. Ну что, мы закроем эту башню, да? Да. Давай, закрывай питомцев. Закроем в нашей там, клетке, да, или что там? У нас домики для них, я не Чтобы да, они чтобы встали. Они, да, чтобы Ой, они отдохнули. Света. Мы так. давай их закроем. Они это не это ляют пока что да, но пока мы присядем на башне нашей, да. Ты не будешь их закрывать? Они уже это, ну да, пусть бегут. Не будешь? Они с голду это тут нет. Да ничего, нет, ничего. Не надо? Кормить пока что не надо их. Ясно. Они сиды, да? Да. Сытые. Уже день, да? День. Хочешь доделать лестницу? Ну да. А это уже вроде была у тебя. Ты ее сломал, что ли? Нет. А на другой стороны что ли, лестница? Еще одна? Нет, это не с другой стороны. А, ты просто ее до конца не довел, до за? Пошли? Башни, настоящий пошли. Mm -hmm. Вот, все, почти дошли до низу. Соединимся сейчас, да, и сверху. Залезем на башню. Давай поднимемся наверх. Посмотрим во все стороны. На весь наш мир там, да? Mm -hmm. там. А, мир уже не видно. А его не видно. Встаем. Так высоко. Так. лестница упала. А теперь Стив. И теперь Стив. И Чика! со всеми, да? Да, со всеми нашими питомцами. Да. Прощаемся, Прощаемся с вами с до следующего, вами. до следующего стрима. Стив. Сив, э пока что спать. Он будет спать? Да. да? Спать питомцы Потом будут сами, спать. Идут, сами, без нас ходить. Да, без нас ходить. Чика тоже со мной поспит на кровати. Да. Ну все, всем пока, всем пока, всем пока. С вами был, С вами был Стив, Стив и... и Чика. И Чика, всем пока, всем пока.